Психологическая манипуляция, которую могут использовать в маркетинговых коммуникациях для создания якобы персонального контента или сообщения. Есть такой эффект Барнума или эффект субъективного подтверждения. Общее наблюдение, согласно которому люди крайне высоко оценивают точность таких описаний их личности, которые, как они предполагают, созданы индивидуально для них, но которые на самом деле достаточно обобщены, и их можно применить ко многим другим людям. Вы достаточно открытый человек, но иногда любите оставаться наедине. Вы довольно самокритичны, у вас много скрытых возможностей. Вот пример некоторых таких общих фраз, которые могут восприниматься как персональное, что это написано, сделано для меня лично. Этот эффект объясняет, почему люди читают гороскопы в каких-то газетах, трактование карт Таро, различные предсказания, сюда же многие вот псевдоличностные тесты из интернета.